Сверкает снег алмазной гранью. Январский воздух свеж и прян. Сегодня, в день святой Татьяны, Спешу поздравить всех Татьян. Помощницей пусть будет скорой, Святая это в жизни вам, Надеждой светлой и опорой. Пусть внемлет вашим всем мольбам. День каждый пусть приносит радость, Любовью полнятся сердца. Улыбка будет пусть оградой Всегда от колкого словца. Желаю в скуке не увязнуть, А рядом любящих мужчин. Счастливых дней, разнообразных в честь ваших славных именин.